И вот я на том же духе, ну, короче, началась 22-я серия про of Clans. Сейчас мы будем испытывать крутых магов. Да, не прошло и нескольких секунд после прошлого видео. Ну я так, получается. Так. Как вы думаете, осилим ли мы эту базу? голосуйте напишите в комментариях свое мнение а я нападаю так надо как-нибудь знаете блин ну, ладно сразу всех вот этих запихну так у нас также есть клановое войско Давайте его вот здесь используем. Еще вот здесь магов выпустим. Да, смотрите, какие маги на самом деле крутые. По-моему, намного круче шаров. Ну и смотрите, как мои войска уверенно направляются на базу противника. Так. Вот сейчас главное, чтобы мортира не стреляла в магов. Так, ну маркиры стреляют туда, где мало этих. Ой, аккуратно. <coughs> Держитесь. Смотрите, достижения эликсира авантюры. То есть мы стырили уже, по-моему, миллион эликсира. Если не сто миллионов. Нет, наверное, все-таки миллион. И вот мы все-таки торжественно наступаем. Но вот тут еще остается 4 оборонительных здания. В его базе я вижу, что он сам недавно на пятый ТХ перешел. Знаете, что мне надо построить башню мага. Мне кажется, может уже победили. Смотрите, сколько у меня тут войны. Да. У него всего два строителя. маловато для пятой-то хаты. У меня тоже еще и плюс 130 кристаллов на погоны. Ну он тут немножко забросил свою базу. Видите, для пятой-то хаос столько вот елочек вот этих, это вообще не должно быть. Ну и вот мы ее уничтожили. Так, домой. Ну сейчас я буду брать трофею, потому что у меня слишком мало. Вон надо написать CPS. Ага. Давайте этому моему аку не лучниц как он и просит как я прошу о 28 уровень смотрите один опыт ха ха, -ха. ей богу господи так ладно нам также нужно прокачать лабораторию всего 90 тысяч лаборатория кстати очень дешевый дешевая да, слишком даже дешевый извините кота на меня и кота это плохо. Ой, так, смотрите, видите, я последние несколько атак... Ну, три атаки, ладно. Нападаю без ошибочных. Да и на меня хило нападаю. Вот, смотрите, давайте посмотрим повтор, как на меня нападали гиганты. Капец, что-то что-то написал. Ну вот, смотрите, они просто, получается, не успели. 19 гигантов, это очень хорошее войско. Вот была бы башня магов, она бы их всех раз-два и, и сразу бы уничтожила. Что башня магов-то круто. Ну, дальше они вот так по кругу пойдут и, по-моему, вот до сюда где-то дойдут. Да, вот до сюда. Вот. Ну смотрите. Вот они до сюда или а Вот, я же сказал где-то здесь. Рада, что, по-моему, они не успели Да, обидно, наверное, было. Так, сейчас напишу ему. Что у меня тут 59 Спс еще раз. Да, можно еще, кстати, по моему крепости. Нет, 6-го таха. С 6 таха зато нам уже драго будут кидать. Драго это вообще хорошая войска, которым я не пользуюсь. Вот, видите, какая мы мощная. ложка, это гораздо больше времени. Дорогой, конечно, дорогой. Как же без этого? Давайте посмотрим, сколько стоит. 180 тысяч. Вы тоже это видите, да? А это что? Ой, ну чё, анонсируем, Короче, очень дорого. Это вообще 200 тысяч. Ну, когда накоплю, тогда куплю. Вот, вы смотрели, как маги нападают. Это был, в общем, обзор магов. И 28 уровень. Как я уже говорил в прошлой серии, я хочу создать новый канал 1 октября. <свист> Где будут... Смотрите, у меня уже 110 войн вмещается. Офигеть. <свист> Ой. Где у меня будут трофеи, я буду набирать активно очень. Смотрите, это получается, завтра у меня уже 120 войн будет вмещаться. Это, мне кажется, порядочно, порядочно. Да. потом, если еще здесь, еще здесь два раза. 135 воинов. 135. А, кстати, давайте заберем наград. Видите, миллион эликсира. И уже почти миллион золотых тоже. Да. Ну, там тоже чуть-чуть осталось. Можно даже сейчас наформить. Вот здесь Если, конечно, можно. Вот, давайте. Я прям при вас вот этих магов использую. давайте. Давайте. Как вас маги не умеете играть? Так, да, чуть-чуть, смотрите. И вот этих тоже. короче сейчас все использую и и толком не для... не для чего. Капец, ну там осталось буквально тысячи Ой, какие Ладно, закончим сражение вот смотрите ну ладно все ладно 2000 ладно на этом я оканчиваю свой обзор короче не важно пока